У тебя долги, поможем разобраться с причинами и найти решение. Всем привет! Вы на канале компании Должник Прав, и с вами Гурян Александр. Есть несколько причин, из-за которых люди оказываются в долгах. Обязательно смотри это видео до конца, чтобы найти свою причину. Итак, причины возникновения долгов можно разделить на два больших блока. Первый это обстоятельства. У человека в целом было все нормально, была нормальная зарплата, у человека возможно были кредиты, но как-то эти кредиты платились, возможно нормально платились, оставались еще деньги до возникновения каких-то обстоятельств. Особенно сейчас эта тема стала очень актуальна в связи с карантином коронавирусом многие потеряли работу у многих уменьшилась значительно зарплата и раньше денег на оплату кредитов хватало спокойно то теперь стало не хватать совсем потому что случились определенные обстоятельства. Случилось трагичное стечение случайных обстоятельств. Обстоятельства могут быть разные. Это не обязательно потеря работы. Это может быть обстоятельство, на которое срочно понадобились деньги. Возможно, кто-то серьезно заболел или еще что-то случилось. Так вот, когда человек оказывается в долгах из-за обстоятельств, то, как правило, из них он тоже достаточно быстро выбирается. Потому что есть определенный образ жизни, которому человек привык и он находит такие решения которые позволяют вернуться к своему привычному образу жизни где в целом с деньгами было все нормально Здесь важно сказать, что если вы оказались в долгах именно по такой причине, то очень важно понять инструменты, которые позволяют быстро и безболезненно решать проблемы с долгами. Например, банкротство – это списание долгов. Очень хороший вариант, который не имеет никаких серьезных последствий, но подходит также далеко не всем. Есть и другие варианты. И если вам сложно самостоятельно разобраться с этим вопросом, то у нас в компании есть бесплатная консультация, за которой вы всегда можете обратиться и... И понять, какой вариант решения подойдет именно вам. Для этого переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Вторая причина и она встречается намного чаще это как раз-таки образ жизни, который ведет к долгам. Давайте более детально разбираться с этим вопросом. Давайте возьмем двух людей, которые выглядят совершенно по-разному. Один, предположим, это спортсмен, да, представили себе спортсмен, вот он какой-то вот такой, а второй типаж – это ваш сосед с третьего этажа, которого знает весь подъезд, потому что с утра его день начинается со 100 грамма, может быть, из целой бутылки, выглядит он примерно вот так. Сразу скажу, что мы никого не осуждаем, потому что каждый живет как хочет. Кто-то хочет заниматься спортом, кто-то с утра хочет 100 грамм, да, принять. И в... И в целом у каждого свое отношение к жизни, и еще раз говорю, мы никого не осуждаем. Здесь вопрос в том, что каждому будет понятно, почему один выглядит вот так, а второй выглядит вот так. Потому что у них совершенно разный образ жизни. Один тренируется, там здоровое питание, все такое, а второй не тренируется, условно назовем это так. И здесь ни у кого не возникает никаких вопросов, да, понятно, почему один такой, другой такой. О, все понял, понял. Когда вопрос начинает касаться финансов, долгов, заработков, то здесь нужно провести параллель с этими же товарищами. Если взять и понаблюдать за двумя разными людьми, которые имеют совершенно разный финансовый результат, у одного с деньгами все хорошо, а другой постоянно сидит в долгах и не может из них выбраться, то на самом деле будет понятно, почему один имеет такой результат, а другой имеет совершенно другой результат. Потому что это так же, как и в примере со спортом, образ жизни, который ведет к тому или иному результату. А итак, давайте представим, что может соответствовать такому образу жизни, который ведет к долгам. Ну, во-первых, это не необдуманные траты это сто процентов даже не то что необдуманные а соответствие э, расходов доходом то есть да доход например у человека совсем небольшой но жить он хочет так как тот человек у которого все хорошо с доходами э, покупать не знаю хорошую одежду телефоны различные да сейчас там очень популярны жить в хорошей квартире ездить на хорошей машине и все бы ничего да желание это на самом деле хорошие но не хватает одной составляющей человек никак не хочет работать над своим доходом то есть иметь хочу остановиться таким человеком который легко может себе это все позволить не хочу хочу оставаться таким как есть не прикладывать никаких лишних усилий но при этом получать значительно больше и именно это чаще всего ведет к необдуманным кредитам, которые потом нечем платить потому что очень много ненужных вещей Просто покупается в кредит, причем на большой срок и под большие проценты. И в итоге, рано или поздно, наступает момент, когда эти кредиты нет возможности платить. И в этом нет ничего удивительного. Ну, я не знаю, я не удивлен. Поэтому, друзья, прямо сейчас подумайте, о какой образ жизни ведете вы, который ведет к финансовому благополучию или который ведет к долгам. А чтобы вам было проще разобраться в этом вопросе, специально для вас мы подготовили целый плейлист с полезными советами, которые вам помогут. А вот здесь YouTube порекомендует что-то на ваш вкус. Друзья, напишите в комментариях, о каким спортом вы занимаетесь. Ну а с вами был Унгурян Александр и компания Должник Прав. Увидимся на YouTube.